Начинаем, да? Да. Мы в нашей любимой студии на Цитадели. Да, и мы, кстати, решили, что после того, как забанили известного видеоблогера, в интернете явный недостаток свиней. Поэтому... Восполняем пробел, так сказать. Да, с нами сегодня Хаюшка. Да, ну и второй момент. Мы решили, что на Ютубе слишком мало белорусов, которые разговаривают об играх. Да. Поэтому мы дополним. Да. Будет еще два придурка из Беларуси перед камерой. Хорошо. Значит, мы сегодня поговорим о такой великой непусть этого «игрушки», как Mass Effect, которую мы оба любим, оба уважаем. <связываем> и оба и они... проходили <связываем> много, большое количество раз. <связываем> и, конечно же, наверное, стоит поговорить, для чего мы вообще говорим про игры, собственно. Да? Потому что, опять же, некоторые нас убеждают, что говорить о них нельзя, а играть тем более. Да? <связываем> Не то, что говорить, а даже поиграть, это уже отвлекает нас от дела... Коммунизма, дело изучение Чернышевского и так далее. Да? Да. Ну, здесь первое, что нужно сказать, что, конечно же, в первую очередь, игры – это искусство. Вот Некоторые, как бы, еще до сих пор не в курсе, говорят, что нет. И аргументы, которые они предлагают, они-то, в общем-то, те же самые абсолютно, которые в свое время выдвигали против кинематографа. Да? То есть, как за свое время, опять же, считалось таким развлечением для быдла, что называется, которое истинное, там, господа не должны внимание какое-то обращать. Ну и к тому же, я бы здесь добавил, что в игры, как ну, любое произведение искусства, люди вкладывают не только какие-то свои идеи, но и свое видение мира, как искусство у нас отражает реальность как в кривом зеркале, ну или не в кривом, в от автора. И поэтому, когда мы смотрим на игру, на хорошую сделанную игру с хорошим сценарием, а масс-эффект это безусловно, игра с хорошим сценарием, мы видим какие-то элементы нашего мира и те идеи, которые, возможно, автор вложил или даже не хотел вложить, но вложил в игру и отразил эту сущность, которую и мы эти идеи можем разобрать сквозь призму этой самой игры. Особенно в марксистской оптике все мы понимаем, что как учил нас дедушка Грамши, у нас есть культурная гегемония, идеи, особенно популярных продуктов культуры, они становятся идеями, которые господствуют в обществе, соответственно, игры играют большую роль. Так это очень популярная форма искусства на сегодняшний день. Она играет огромную роль в формировании массового сознания, формировании той самой культурной гегемонии, да, наверное, даже самые, наверное, интересные идеи. Не те, которые автор хотел вкладывать, а то, что них вкладывать не хотел. Но да как... у него получилось. Но получилось, да. Как говорил нам дедушка Маркс: они этого не знают, но они это делают. Вот, ну, для начала я бы... нам нужно, если бы говорим об Mass эффекте решить самый главный вопрос: вялые детали. Для меня тали, Ля, Two hours later. Но согласитесь, человеческие женщины там ни о чем. Вообще, вообще мужчины, кстати, тоже. Если вот что? Э, видите, мы, да, мы оставляйте, не ксенофобы. Мы да, оставляйте обязательно в комментариях свои мнения по этому важнейшему вопросу вселенной масс-эффекта. Ну, а мы перейдем, наверное, к более серьезным вещам. Да, ну... Если говорить о масс-эффекте, то стоит сказать, где это происходит. Это происходит в нашем альтернативном, далеком, ну, достаточно далеком будущем. Это 22 век, уже его вторая половина. И я бы вот так сказал, что если есть у нас знаменитые советские писатели, Стругацкие, которые создавали мир полдень, 22 век, то в масс-эффекте у нас, я бы сказал, полночь. Потому что ситуация там... Вот сейчас мы об этом и поговорим, какая там ситуация. Да, ну, я бы даже сказал, что еще перед этим, да, что все-таки, надо ну, понимать, что роль Mass эффекта, да, вообще в истории игры индустрии, почему она такая важная в этом плане игра, да, потому что это же такой, вот чисто даже формальным признаком, такая ровно посерединке, между условно говоря, олдскульными RPG и вот современные, более кинематографичными RPG, да. В этом смысле у меня, кстати, к довольно двойственное отношение, игру я люблю, но... Вот переход кинематографичности, если честно, и отход от более таких серьезных ролевых систем, ну, на мой взгляд, это не пошло индустрии на пользу, все-таки, ну, попса немножко, ну, да? Ну, Хотя вот конкретно в Mass Effect это работает. Именно там это работает. Ну, то есть, да, первый Mass Effect здесь, если уже тогда касаться небольшой геймплея, первый он еще более с такой ролевой составляющей, там вот здоровая прокачка, в которую тык... надо тыкать много этих скил-поинтов, раскидывая их по разным так сказать, направлением, умением, да, еще когда до ремастер-версии, там, если ты не прокачивал оружие, у тебя руки ходили, как у алкоголика, вот. А уже потом вторая и третья, это уже больше уход в какие-то и экшен-РПГ. Да. А, ну, кстати, вот, возвращаясь да, к тематике, это у нас, есть тоже довольно редкая вещь, ролевая игра в сеттинге научной фантастики, да, ролевая игра обычно, чаще всего это фэнтези да. в той или иной форме, и даже если взять предыдущую игру, да, боевая, это Котор как да. известный of «The World Republic», был в вселенной «Звездных войн», которая как бы, да, антураж фантастический, но это, строго говоря, не научная фантастика никоим образом. Да, по «Звездные войны» все-таки это больше космоопера, или там фэнтези в космосе, но о «Звездных войнах» мы когда-нибудь потом еще тоже поговорим обязательно. Вот, да. Я бы сказал вот еще такой момент, почему это именно научная фантастика. Вот, момент, да, вот опять же, есть разные там определения научной фантастики, но опять же... Вот на мой взгляд, самый правильный взгляд на научную фантастику как жанр – это должен быть некий мыслительный эксперимент. Yes. То есть, если обратимся к классике научной фантастики, от самого возрождения жанра до там, золотого века, там 50-е годы, скажем, и вот даже современности, что такое вот, настоящее, hard science fiction, да, там есть некий мыслительный эксперимент. То есть, а что если классовые различия перейдут в биологические различия? Да? Yes. А что если… Э в телевизии вытеснят полностью книги, и книги окажутся под запретом. А что, если роботы начнут мыслить? То есть мы проделали некий мыслительный эксперимент, и вот автор, по сути, пытается смоделировать какую-то ситуацию, которую перед нами показывают. Кстати, здесь я даже в критической литературе о научной фантастике часто упоминаю очень Брехта. Его феномен остранения, который был на канале у нас ролик как-то уже эстетика Бертольда Брехта. Дело в том, чтобы понять вот какую-то вот искусственную ситуацию гипотетическую лучше всего сделать антураж максимально незнакомым да и вот если это фантастика которая провоцирует мысль то она как раз же ориентирована на что на ну, чтобы сделать вот максимально остранить mm -hmm. читателя зрителя да игрока и заставить его о чем-то подумать то есть какую-то вот ответную реакцию от игрока или зрителя или читателя вызвать да что делает фантастику, на самом деле, довольно прогрессивным жанром, даже несмотря на то, что, не говоря уже о том, что это все-таки будущее, да, а не ностальгия по прошлому, как фэнтези, скажем. Да, ну вот как ты считаешь, у сценариста, кстати, сценариста Mass эффекта» был Дрюк Арпишин, это сценарист, он же также сценарист который хороший сценарист, писатель чуть более похуже. Вот, как ты считаешь, у него получилось вот так отстрадиться? Я бы сказал, что вот «Масс эффект», в принципе, чем он отличается – Uh, он, по крайней мере, это пытается делать. Да, то есть, если сравнивать с франшизами какими-то популярными, то это скорее Star Trek, чем Звездные войны. Mm -hmm. То есть, как вот в Star Trek, да, особенно оригинальном Роденберге, uh, да, вот в этом сериале 60-х годов, когда по сути каждая серия потеряла собой некую либо этическую дилемму, либо какую-то научную проблему, и по сути, вся серия представляла собой, да, дискуссию по этой проблеме, пытка найти, решить головоломку, да. в Mass Effect этот элемент есть. Mm -hmm. Конечно, есть перестрелки, прикольные там, красивые сцены, кинематографичные там, и чисто ролевые какие-то моменты с прокачкой, но все-таки всегда есть такой элемент, да, что вот есть некая задача, есть некая проблема... Есть, кстати, обсуждение этой проблемы, да, не только вот этих лифтах для загрузки стрессловутых, но тем не менее, каждый участник команды, да, выдвигает какую-то свою позицию, и у игрока есть всегда вот эта то дилемма. Выбор как правило просто не на что влияет особо. В конце концов очень мало на что влияет, да. Ну, в Но конце вот. концов да. Но ты можешь посмотреть, в, как в динамике, да, ну, на, на судьбу некоторых персонажей влияет, да. да, да. Ну, скорее момент тот, уже тем не менее mm -hmm. э, игрок, да, вынужден эти проблемы решать, он и вот, да, действительно Карпишин ставит какие-то проблемы, в том числе актуальные проблемы общество какие-то mm -hmm. э, этические проблемы, проблемы научного познания. Но, да, будем, думаю, дальше говорить, что, конечно, с этим есть определенные проблемы, связанные то с той самой идеологией, гегемонией и всем прочим. Mm -hmm. Вот, ну давай вернемся к табу, что же у нас происходит, собственно, в Вселенной. То есть э, у нас, как я уже сказал, полночь. Предсказания и прогнозы Дедушки Пасадоса не сбылись. <свы> Во-первых, ядерная война на Земле не случилась, и коммунисты не победили. А во-вторых, космические расы, когда люди с ними пересеклись, тоже не были коммунистическими. Как-то. И мы имеем такой развитой капитализм, который катится по вселенной. Причем, по-моему, со всех сторон. <свы> да, и кстати, вот это, на мой взгляд, самая такая показательная вещь. Здесь, конечно же, нельзя не вспомнить знаменитого современного философа Марка Фишера с его идеей капиталистического реализма. Да? То есть, когда что говорит Марк Фишер о седвух словах, что та культурная ситуация, в которой мы находимся, она, по сути, ставит нашему сознанию своего рода блок на утопическое мышление. Да? То есть современному человеку очень сложно себе представить мир без капитализма. Мы, по сути, разучились мечтать именно в общественно-политическом плане. То есть, как. Знаменитая фраза, которая иногда приписывается Джеймисону, Фредерику mm -hmm. Джеймисону, иногда, славу Жижику, о том, что современному человеку легче представить себе конец света, чем конец капитализма. И мы в mass видим как mm -hmm. раз конец mm -hmm. света, но капитализм mm -hmm. в себе отлично живет. Mm -hmm. Я бы сказал, что здесь особо дико смотрится, потому что... Ну, ладно, если это какое-нибудь там недалекое будущее, или, скажем, человечество колонизирует космос. да ладно, ну, понятно, мы живем при капитализме, а что если капиталисты удержались у власти, нам что-то не удалось сделать то, что мы пытаемся mm -hmm. делать, да, и там, ладно, они распространили капитализм. Но здесь такая шмарная ситуация. Здесь человечество новое, новенькое во вселенной. Mm -hmm. Оно выходит во вселенную и видит там везде капитализм. То да. есть у этих инопланетян уже капитализм отлично построен. Причем там десятки тысяч лет продолжаются да. с, с, и развитие их цивилизации, с выхода их в космос. И да, капитализм продолжается, продолжается колонизация, продолжается корпоративные вот эти вот правления, и конца и края этому не видно. Что особо бред, потому что вот, ну вот есть у нас э, история Земли, да? mm -hmm. в ней коротенький период там по вот, нашей истории – это господство капитализма. Да? Надеемся, что он будет чем. <смех> Темнее, да, но тем не менее, вот в исторических мерках это вообще ни о чем. И вот почему-то э, не, не у игроков, которые в это играют, да, даже большинство не возникает вопроса: а как так получилось? Вот коротенький этот период, почему-то он распространяется на всю вселенную. То есть, по сути, современный человек, вот в культурной ситуации капиталистического реализма, он мыслит как какой-нибудь средневековый крестьянин, да, для которого Барин был всегда и будет всегда. И вот представить даже что то иное невозможно. Вот в этом плане как раз большой, очень сильно разрыв э, с научной фантастикой, да, там, 50 60-х годов. Что советской, что американской. Да, там везде всегда присутствовал дикий... Когда мы выходили в будущем, там всегда общество хоть как-то изменялось. Ну, практически всегда, если это было далекое будущее. Да, оно могло быть всем там каким-то фашистским, как Демитиухайлайно иногда mm -hmm. происходит, да, еще каким-нибудь... Oh, да. Вот взять ближайший образец, ближайшую вселенную к Массофекту, это Star Trek, Звездный mm -hmm. Путь, да, когда Джин Роденбери, видите, он живет в 60-х годах в Соединенных Штатах, да, то есть в ситуации, когда, ну, коммунизм, социализм вообще сейчас максимально небезопасные вещи. И даже он, пытаясь себе представить будущее, не может даже подумать, что вот если реалистично смотреть, в будущем у нас будет капитализм. Да? Угу. Он, живя вполне себе в капиталистическом обществе, все равно не может себе представить, что будут, будет эксплуатация человека человеком, да, что будут товарно-денежные отношения. В то время когда современных авторов, в частности авторов масс-эффекта, это само собой разумеется. Да, у всех, у всех раз, ну про раз мы еще поговорим. Хотя да. здесь я бы сказал... Когда мы, если мы говорим о человечестве в масс-эффекте, то им так все-таки пришлось объединиться, они создали вот этот самый Human Alliance, альянс человечества, который стал каким-то образом объединения наций. То есть там в кодексе так и прописано, что для того, чтобы осваивать космос, человечеству пришлось отойти от каких-то государственных противоречий, потому что было непонятно, кто, как, зачем создать и создать э, надгосударственную структуру, которая, в общем-то, управляет всеми космическими делами человечества. Ну да, кстати, в общем-то, мечта, которую Кант еще предвигал в 18 веке, сбылась, да, но на вполне капиталистической основе. То есть, в общем-то, тут Фукуяма во все поля, конец истории, вот это все. Да. Вот. Ну и, соответственно, раз это капитализм, то там присутствует во многих как-то сказать, версиях, формах корпораций. Это уже даже не транснациональные, а транс, наверное, галактические корпорации, которые устраивают какие-то свои бизнес-проекты, ну и бесконечно экспериментируют на людях и не только на людях. Кстати, отмечу, что проблема-то, наверное, возникает именно потому, что масс-эффект пытается в реализм. да, mm. То есть во многих аспектах он пытается быть научной фантастикой, которая пытается некую псевдонаучную абракадабру говорить, да? ну, чтобы все было объяснено, даже магия, даже все. да, Потому что когда в «Звездных войнах» мы видим какие-то отжившие ситуации общественно-политические, это никого не вызывает проблем, потому что ну это сказка. да, Что сказки требуется, Сказка она работает по своим совершенно законам. Но когда это пыта... попадает в то, что претендует на научную фантастику, здесь проблема. Да, и корпорации, которые проводят свои бесчеловечные эксперименты, как уже сказал, и над людьми, и не над людьми тоже. А, собственно, мы их встречаем по сюжету первого масс эффекта Во втором, кстати, у нас уже меньше корпораций, у нас там больше ЧВК во все поля. Там на каждой планете у нас свои ЧВК, и отбор в эти ЧВК очень иногда интересный. Вот напоминает нынешние <смех> <реалии>. <смех> <смех> <смех> вот собственно а что еще по поводу корпорации ну по по, -по сюжету первом мы их постоянно встречаем на планете ферос они проводят свои бесчеловечные эксперименты подселяя споры некого чужеродного организма в жителей без уведомления этих самых жителей на планете на Вере, они воскрешают там древнюю Враждебную расу, которая чуть несколько тысяч лет назад не погубила вообще всю галактику. Вот. И только а, на... на планете, где мы находим Лиару, собственно, никаких корпораций там нет. Но это, наверное, потому что там злые русские в городе Новый Екатеринбург. Кстати, о злых русских, да? Да. А, ну, кстати, вот их там немного как-то. Вот что-то не особо, да. Ну, собственно, да. Припоминается, собственно, два, два. В первом Mass Effect это адмирал. Но ну, он не то чтобы злой, он просто строгий, но нормальный русский адмирал пришел, сказал, всех разнес, сказал, что это. Вы все нехорошие люди и не люди, И пошел писать отчет. А в третьем, это, собственно, в ДУЦ, там, где Освобождаешь Омегу, станцию Омега, там этот самый, помню, что зовут Олег, не помню, как <смех> по фамилии, он агент Церберуса, и да, он там очень злобный, но не в смысле маньяка, а в смысле того, что ну Церберус сама по себе организация, <смех> не очень добрая по жизни, поэтому он, собственно, функционер и функционер, но как функционер, выполняющий, как э, злодей, выполняющий негативную роль. Ну, кстати, вот э, такой, такой важный момент, наверное, да, что есть, в, кроме космической фантастики, есть элемент киберпанка есть. Mm -hmm. да, потому что, опять же, капиталистический реализм, нам плохо верится в счастливое будущее, нам хорошо верится в не очень mm -hmm. счастливое. счастливое, счастливое будущее. Да. Вот классический лозунг киберпанка, high-tech low-life, mm -hmm. да, высокая mm -hmm. техника, не, не очень высокая жизнь. Оно тут тоже во все поля, отсюда и корпорации, и ЧВК, это же такие чисто Кирпанковские тропы, в общем-то, да, которые. Да, в которые почему-то в современной эпохе нам всем очень легко верится, а вот красивое будущее без капитализма что-то не очень-то. вида, что-то не находится. Вот, тогда пропалации мы тогда обсудили, тогда давай перейдем, наверное, к расам, основным расам с большего. Хотя странно, что они расы, все-таки, наверное, виды, да, скорее да. Какой-то такой фантезийный троп, да, Дэшнеки. Да. Ну и, собственно, начнем с наших э, ассари. так. Да. По моногендерная раса синих синих женщин с тентаклями на голове, которых все очень любят везде за их красоту, кстати, да, вот есть такая теория, которая доводит на мысль одна из сценок в баре, когда сидят человек солоянин и турианец и обсуждают, что о на самом деле похожи на людей, на солоянцев или на турианцев наводит на мысль, что никто не знает, как на самом деле выглядит Асари. Ну, Осари. явно со стороны авторов попытка спровоцировать э, игроков на создание фантастических теорий всяких, которых они потом же, кстати, опровергли, в общем-то, да, потому что есть там и банши, да, и скульптуры этих самых Асари. Ну, кстати, вообще, ну, понятно, изначально, для чего это вводилось. Это фан-сервис. Mm -hmm. Ну, Асари немножко фан-сервис, да, то есть вот эти все с другой стороны, это троп как раз э, вот этих вот э, космоопер, да. В принципе, mm -hmm. Это же великий. Что... Ну, ну треки... вот, по, по виду, внешнему, да, или там, не знаю, зеленые тузовщицы из Стартрека, там всякие космические принцессы из Бероса, да, все такое в таком духе. Раса красивых женщин. Ну, и, собственно, Асари, кроме того, что это фан-сервис и раса красивых женщин, это еще и эльфы. Это эльфы, да, безумно. Это космические эльфы, да, с космической магией, опять же. Хотя есть там попытка эту магию как-то объяснить, Снит, опять же, научная Через там, попадание этого элемента нулевого элемента в кровь, mm -hmm. там через импланты, но тем не менее, то, что все асаи биотики это mm -hmm. как бы набегает на то, что это все-таки это эльфы в обязательно в каждой два раза лучше, если эльфы. Ну и живут, соответственно, асаи по тысячу лет. И кстати, как ты считаешь, вот это вот развитие общества долгожителей оно вообще должно было как-то привести. Опять же, к нашему любимому хотя бы к концу капитализма. Ну, то есть, если существо живет тысячу лет, но его не, не задолбывает вообще, вот это вот дело. Ну, тут сразу, кстати, да, кстати, это касается всех остальных, как бы, этих раз, да, что существа абсолютно разной биологии абсолютно по-разному устроенных, у которых вообще познание мира, отношения к миру, да, то есть какие-то вот эти вот с колдунствами осари, да, и взять людей, и почему-то у них тоже капитализм, да, ровненько так, почему-то у них история туда же пришла. Причем, опять же, да, если они живут по тысяче лет, и у них очень специфические вот эти матриархальные отношения, но ну, а мы знаем, как, что на Земле, как раз с половым вопросом очень многое было связано, собственно, в переходе от одной формации к другой, начинает да, mm -hmm. разделение труда, в первую очередь на общинном столе. Да, и так далее. И вот как-то, что это вышло вот ровно туда же, то ли законы исторического материализма работают настолько железно, что даже вот люди там, одного пола, существа, все, все равно идут по той же линии, неважно, живут они тысячу лет и вообще могут разумом перемещать предметы, все равно пройдут те же этапы. Да? Ну, здесь это, возможно, авторы «Бас Эффекта» решили доказать, что прав был Дюлин, который говорил, что на всех планетах все заходы действуют одинаково, Один Энкерс, который ему за это стебал в своем время. Ну и, собственно, да. От, потом у нас идут туреанцы. Туреанцы это такие воинственные, ну, немножко фашисты, да. Да, фашисты. Деле. По хайнлайну, собственно. Да, такая хайнлайновская чисто раса, да, вот таких воин, воин, воинизированное общество. Да, с, с дисциплиной, с mm. иерархией всем и всем. И с чувством ранга. Дедушка Илин здесь бы очень понадобился на этот счет. Посмотрим, вот я сказал. А, мои ребята. Ну, кстати, тоже сразу же, да, здесь можно вставить, что вот есть попытка присайс разные, В чем сразу тоже минус, да, реалистичности. У нас есть, как бы, смысл, присайс. А вот если там разумное существо... Из кого из каких-то рептилий возникнут, да, ну, турианцы, это mm -hmm. рептилии, в общем-то. Или, или, или Какие-то насекомые. Не, рептилии, все-таки, да. Uh, птицы, по-моему. Саварианцы рептилии. А, ну так птицы рептилии Так вот. Но тем не менее почему-то у всех все равно получается гуманоиды, да? Угу. Ну, что -то, да. То есть, нет, опять же, есть попытка все-таки поиграть в серьезную фантастику, когда там встречаются расы не гуманоидные, нет. абсолютно, причем своими формами коммуникации, да, зависит на цвета, на запахи, и это здорово на самом деле. Но в конечном итоге все, все главные оказываются, в общем-то, людьми в косплее, да, условно говоря. Ну, здесь этот, скорее всего, тоже был игровой фансервис, потому что делать этих э, партнеров и тем более романтических партнеров, партнеров не романноидными расами. Здесь было бы, это было бы, конечно, интересно, но боюсь, не все бы воспроизводили. Ну, это, это, романс... это, это себе позволить такое. Да? Здесь все-таки сложнее. Да, ну и у нас и остаются кто, салавианцы, ну mm -hmm. такая живущая раса тоже хитрых хитрых ученых, mm -hmm. которые, ну о которых, собственно, больше наверное сказать и сильно нечего. Да, ну, раса ботаников такая <с> <с> <с> сплошная, да. Интересно, что здесь здорово, как бы тоже какая-то есть попытка привязать к материализму, к биологии, да, потому что вот раз да, у этих слоурианцев, у них короткая жизнь, поэтому они будут быстрее говорить, быстрее да. думать, быстрее жить, но там быстрее заканчиваются. Да, да. а Сари, наоборот, там все такие рассудительные, но ну, по крайней мере, как о них написано. Ну, все равно, вот, мне вот, кажется, не национальны, даже, кстати, у Толкина, да, вот, когда вот есть там и те же древние, да, вот mm -hmm. эти вот трифолы, как это вот они там, энты, которые, вот, они так разговаривают, язык у них соответствующий. Да, через пару сотен лет мы пойдем к решению. Да, да. Вот я думаю, Асари могло быть что-то тоже такое но но здесь опять же скорее всего игровая условность потому конечно. что ей, если ты будешь общаться с персонажем который тебе скажет приходи через сто лет залетел на тессию обратился и улетел потому что все закончилось да то есть ну и тогда раз мы обсудили нас можно еще конечно вспомнить не не да. расы Совета, а да. каких-нибудь Кроганов. Да, Замечательная да. Воинствующая, воинственная раса, которая, собственно, тоже ставится проблема того, что Кроганы развивались, как и все остальные расы. да, Опять привет дедушке Дюрингу. Но поскольку Совету понадобилась военная сила в массовых количествах, прилетели Саворианцы, во время войны в и развили Кроганов до состояния ну, современности. Это, кстати, может быть отсылкой на какие-нибудь африканские расы, которым там дали автоматы, mm -hmm. и после этого у них начался апокалипсис. Mm -hmm. У Кроганов началась ядерная война. Я кстати, вижу как раз вот очень важный именно мотив именно вот такой попытки играть э, в... Мыслительные игры, да? mm -hmm. то есть, когда кроганы это же одна из основных этических проблем, которые причем с первой части до последней, когда mm -hmm. постоянно ставится вопрос, да, вот этического морального выбора, потому что, по факту, есть, с одной стороны, геноцид, пусть там mm -hmm. специфический генетические опасность. Mm -hmm. мед медленное вымирание. А раз обречена mm -hmm. на медленное вымирание, собственно, после того, как Кроганов подняли э собственное состояние средневековье до современного состояния, они решили э и они забороли ахни. Э эти, у этих ну таких, наверное, насекомых, mm -hmm. вот. они решили, что теперь они могут забороть не только рахни, но и турянцев, ассари, и начали постепенно войну с Советом. После чего Совет э, применил mm -hmm. к ним биологическое оружие, и сделал, э, ну, обрёк на медленное вымирание, стерилизовал фактически. Кстати, вот на мой взгляд еще кварианцев, конечно, да, вспомнить, да, потому что талия даже все. Ваше все. Здесь, по-моему, очень интересно, как раз, да, вот поставлены, опять же, параллели какие-то, потому что, по сути, кварианц это что? Ну, если брать исторические параллели, да, это. Некая смесь евреев и цыган, да, в большом счету, да, то есть к ним отношение как исторически к цыганам, да, к такие mm -hmm. вот вороватые какие-то такие, которых ну, все очень не любят, когда они проникают где бы то ни было. С другой стороны, это однозначно, да, изгнание из обитой mm -hmm. земли, туда возвращение, такая вот тоже история красиво заверочная на это. Ну и здесь же, конечно, вот это опять же, такая чисто сайфайная штука с этим искусственным интеллектом, который они создают. Mm -hmm. Да, и который восстал против своего создателя но здесь не только сайфай здесь опять же киберпанковская mm -hmm. вот но про вариантов там же есть в кодексе замечательная фраза mm -hmm. что до самом деле кварианцев очень используют для демпинга рабочей силы mm -hmm. то есть э, э, те же самые корпорации берут нанимают кварианцев. а поскольку они живут поскольку живут на кораблях они очень хорошие механики но вообще э, квалифицированная рабочая сила а поскольку ну, они живут на кораблях и нужны припасы они достаточно деш рабочая сила. И когда флотилия подлетает какой-нибудь системе, рабочие выходят, рабочие выходят на эти, на демонстрации, уберите кавианцев, они ходят нашу работу. тоже решение такое, вот решение. Ну тогда, на мой взгляд, самое страшное. Против фанаты учителя возмущались, тогда когда помним, эти части внезапно нам показывают лицо Тали в этом отношении, да, когда на мой взгляд, это классная была штука с курианцами это как раз э, полная отсутствие лица. Да? Mm -hmm. Что мы видим только костюм, что тут уже... Как, понятно, что тут э, во многом, я думаю, обожание публики с этим связано. Тут какой-нибудь психоаналитик, типа Жака Лакана, мог бы поговорил про неизвестный объект желания. Но будем эти страшные этим хотя могли бы. Да. Ну, кстати, глазки там видны, в костюме, да, если посмотреть. Да, без этого. Мне да. кажется, Цербер хотели поговорить довольно подробно. Да. Цербер, Цербер, да, Цербер – это такая uh -huh. замечательная организация человеческая. Ну, как? как ее нам изначально представляют, это была, было такое ЦРУ у, у Альянса, которая взбесилось и пошло по своему пути. Строить для человечества лучшее фашистское будущее. Ну, в смысле, одержимые идеей сверхчеловека. Изначально, как нам это представляют, они организация, которая одержима идеей сверхчеловека, создание какого-то вот этого уберменша и на... по этому поводу, которая готова идти вообще на все, То есть она тоже проводит эксперименты, там, выведение то, этого... самого лучшего биотика, вот как с Джек, там, скрещивание, еще какие-то там заманивание зачем-то этих а ну они так как Цербер фрадут кстати одна из одно из прошлых шепарда это вот первое столкновение с Цербером, когда весь э, отряд предыдущий шепарда заманили вот к этой басти, и собственно мы же потом находим этого капрала тупса который хочет ученых сервера зверски расстрелять ему можно помочь их вострелять или не помочь их или не дать их вострелять. Кстати, я предлагаю. У меня есть родилась сама фанатская теория оригинальная насчет слово иллюзивмен, Если посчитать, перевести буквально иллюзивмен, что такое это неуловимый. <свят> и у меня вопрос, кто в будущем станет этим неуловимым? Это Яшка Цыган, Оксанка <свят> и Шайпал, либо <свят> кто-то другой, <свят> <и> собственно, неуловимый. <свят> в конце остался только один. <свят> Ну, в общем-то, да, мы можем говорить, в принципе, отвлекаясь, что если это и он перешел на другую сторону, и, собственно, представляется нам как именно такая ксенофобская фашистская организация. При том, что во второй части нас ждет разрыв шаблона, когда нам, нас буквально воскрешает. воскрешает дает ему корабль, позволяет делать все что угодно, но это все делается для получения задачи, то есть для получения с этого профита. собственно, Иллюзивмен делает это не просто так. И раз мы говорим о целях и как о фашистах, ну все здесь. Кседофобия, сверхчеловек, все это, сверх идеи, а, можно поставить проблему того, что наш главный герой сотрудничает, собственно, с фашистами. Это еще вторая часть про коллаборанта вообще. Причем, когда тебе все говорят, что как-то они заигрался, ты должок у тебя есть выбор там. Тут Потупить глазки, сказать, ну, ну, в этот раз можно, и не говорите, все нормально, пацаны, вообще ребят. Я, кстати, когда увлекался Полиглостом, проходил эту игру в том числе на немецких языках, в том числе на немецком. И вы знаете, все эти в сервер сразу играют другими фразами, другими красками, когда эти ребята кричат по-немецки. Сразу возникает вообще ярная, ярная оптика относительно этой фракции. Вот. Ну и э, тогда давай, наверное, раз мы вспомнили про сверхидеи и сверхцели, поговорим про сверхконцовку. Да. Самое печальное, что есть в этой трилогии, но это... Да, и конечно же будут спойлеры, да. если что. Если кто-то не проходил, поставьте на паузу и перепройдите. Недельки через три-четыре при должном усердии вы к нам вернётесь. Вот. Но, собственно, надо же сказать, что Дрю Карпишин, собственно, сценарист, он прописал вселенную до конца, и там, если мы следим вообще не только за развитием сюжета, но и за творящимся вокруг безобразием, он подводил совершенно другой концовке, то есть существует альтернатива, э, по крайней мере, я, как я слышал вот, такую версию, что была концовка, которая предполагала, собственно, два варианта. В первом мы давали уничтожить человечество, но создавался человеческий рипер. А в чем вообще был смысл того, что риперы прилетали? В том, что во Вселенную увеличивалась черная энергия, еще темная материя, прошу прощения. И Вселенная постепенно, из-за того, что производилось много вот этих перелетов, из-за развития раз, Вселенная постепенно распадалась и должна была погибнуть. И Каждый цикл создавая прилетали, пожинали расу и создавали жнеца очередного, который должен был включиться в их этот hive mind и помочь решить эту проблему. Собственно, здесь они хотели создать, поскольку, вот если мы проследим вообще все, по всем частям, что люди, это очень неожиданная такая раса, вид, биологический. Они все такие неожиданные, все такие внезапные, все умные и так далее. И здесь жрецы хотели больше всего создать человеческого ритра, который был в второй части благополучным очень, который бы как раз-таки помог бы им эту проблему решить. То есть, возможно, весь вот человеческий разум, объединившись, помог бы эту проблему рассчитать. Ну и, собственно, концовка подводила к тому, что либо мы даем сажать все человечество, но создается риппер, который, возможно, предотвратит конец Вселенной, либо рыпер отдают нам все ресурсы и говорят, у вас есть два года, удачи вам и улетают. Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья. Я заметил бы что здесь, что вот этот момент, который очень многие не оценивают, что вот эти элементы того, что это подводится именно к такой концовке, они постоянно нам намекаются. Да. Есть планеты, где как раз разрушающееся солнце, да, когда там да. даже дамажит, которая, да, да. когда по нему бежишь. То есть явно все шло к этой концовке, и она была бы замечательно уже потому, что было больше научной фантастики. Да. И, кстати, я отмечу важный момент. По-моему, это самое большое в истории видеоигр э, ружье Чехова. потому И это ружье – это название серии «Масс эффект», «Эффект массы». То есть вся трилогия задумывалась вокруг этого, ну как бы около научного понятия, что открыли некий эффект массы, который позволяет все эти космические перелеты. Это именно, собственно, было то научно-фантастическое допущение, вокруг которого строится вся история как мыслительный эксперимент. Да, и собственно mm -hmm. эта концовка ставила большую проблему. То есть mm -hmm. вы готовы ли вы пожертвовать ради будущей целой, там, целым видом, целой рации ради будущего всей вселенной, или же вы попытаетесь как-то с очень неоднозначным, так сказать, результатом, возможным результатом, это как-то предотвратить? Ну, то есть. Пожертвовать человечеством, и спасти остальных или не пожертвовать человечеством, и все просуществуют, возможно, там, два, два ближайших года. Ну, мы, как отлично знаем, все пошло не по плану. Да, изменили. Да, Дарил Карпишин был уволен, а вообще-то есть такая, то ли интервью, то ли слух, и тоже, опять же, из того, что я слышал, что вообще вот это вот известный светофор, глава продюсера проекта докидал там Сидича за пивом за 20 минут. Что заметно? Да, собственно, какая у нас концовка, у а спо... нас ну, эффекты спойлеры. У нас Шепард объединяет, главный герой объединяет все имеющиеся в наличии виды расы приводит их в спасать землю и с помощью девайса который там разрабатывался сколько там циклов который строят этот он получает возможность а такой райан в кустах что просто райан не на... некуда на да. самом-то деле вот. он получает возможность э, сотворить со жнецами что-то Неприятное. Ну или отказаться сказать, не хочу, ай, я не хочу, я, я девочка, я не хочу ничего решать. Я этот, хочу стрелять в маленьких, в маленьких, в маленьких детей. Ну, в смысле того, что если ты стреляешь по появившемуся NPC, включается концовка, и, собственно, тогда всех убивают. Но я все-таки думаю, нужно поэтому остановиться на жнецах, потому да. что это особая совершенно тема. Вот На мой взгляд, это вот, а, одно из самых сильных моментов как раз первого основного масс-эффекта, это первая встреча да. да, Потому что, э, кстати, сразу, почему он суверен? На самом деле, потому же, почему дополнение к третьей части называется «Левиафан». Mm -hmm. Потому что это Томас Гоббс, как известный да, трактат философа 18 века Томаса Гоббса, который представляет власть суверена в государстве, оправдывает ее через естественный договор mm -hmm. и сравнивает как раз государство с Библейским морским чудовищем Левиафаном, да, понятное дело, что этот самый суверен, как и любой, да, женец, mm -hmm. это именно после тректора это морской чудовище, mm -hmm. да, это кальмар большой, жили большой, женезный кальмар. И здесь мы, конечно, понимаем, что это такое, это кто, Только кто у а здесь у нас кальмар, да. Mm -hmm. И вот как раз, чем класс этот момент, первый диалога, да, с этим вот сувереном. I am beyond your comprehension. I am sovereign. Это момент космического хора. Вообще, то есть Лавкрафтовского настоящего космического ужаса. Это момент, который очень редко удается в играх и в фильмах реализовать, да, потому что то, что у лавкрафта получилось в виде литературы, вот этот вот, что такое космический ужас, да, это ужас, резиденциальный ужас человека перед бесконечно преобладающего вселенной, непознаваемой, да, с чем, перед чем-то, что абсолютно непостижимо, абсолютно невозможно как-то выразить. И в литературе это работает, потому что это можно назвать непостижимым, и невыразимым, и неописуемым, да. А описать неописуемое ⁇ это довольно сложно. А если это визуально, да, искусство, показывать, вам нужно все равно это чуть этого показать, да. <laughs> и он перестает быть неописуемым. И там же в чем сила этого диалога, что вот этот вот да, жнец, суверен, он говорит, что да, вам вашем разум слабый, не способен познать, не способен даже понять наших целей. Mm -hmm. Тут что, что, а во что это все обломалось, то что им пришлось делать трилогию, да, mm -hmm. и пришлось объяснить эти цели. И когда мы слышим это объяснение, оно, оно примитивное, но простое. Чего мы здесь не могли понять, как бы, да? И вот это большой, очень облом, то, что под, вот этот момент, да, космического ужаса, который у нас вызывают эти жнецы, да, потенциального, сменяется, ну, просто, в общем-то, страшным очередным кольцом света, в общем-то, вполне Есть, себе голливудским да. таким. Ну здесь по, по поводу космического ужаса я вот э, в поводу хотел добавить, что mm -hmm. на это очень хорошо играется сцена во втором э, Mass Effect, когда mm -hmm. ты ходишь собственно по мертвому жнецу и когда вот, э, встречаешь моменты с командой Цербера и они сходят, э, когда эти самые Ученые Цербера сходят с ума, когда у них начинаются фальшивые воспоминания. A God, a verb, И это все нагнетается, вот эта вот атмосфера, а потом тебя просто атакуют э, миллионы вот этих... Ну, ладно, ну миллионы, это я немножко проиграл. Вот, ну там десятки, сотни этих самых ученых, которых переработали на безмозговых этих оболочки хасков. Ну, ну то есть да, классическая проблема, что хорошо сделали сетап, да, хорошо подвели именно к самой теме, но ну, а потом же надо дать объяснение. Объяснение mm -hmm. а, ну, примитивно. Вообще-то цикл, скажу честно, я кринжевал даже в первый раз, когда в это все играл, оно вот не вызывало ощущения чего-то такого сильно вероятного, потому что да, окей, вы собрали самые могучные разумы во Вселенной, не придумали ничего лучше, чем перерабатывать всех на биомассу, у нас там 50 тысяч, но ну, это ну, со какой-то совсем... Дичь абсолютно. Ну, здесь можно, допустим, про эти циклы 50-тысячелетние, я бы мог сказать, наверное, предположить, что, возможно, автор показывал как раз-таки то, что не, не хотел показать, но показал именно как кривое зеркало существующего капитализма. Но это же капиталистический цикл. Нам мы возрождаем промышленность, мы создаем скажем так, там, индустриализацию. Потом, когда мы приходим к какому-то там кризису перепроизводства, когда нам уже нечего, некуда продавать, мы должны устроить большую войну, все расхерачить и а, создать все заново. Ну и здесь мы, то есть, разы приходят к тому, что создают, как раз таки, вот это самое капиталистическое, снова привет, а, дедушка Дьюринг, вот, а, будущее... Ну и когда они подходят к какому-то своему довольно идиотскому решению, созда... ну, в смысле сценаристов они вот создать искусственный интеллект, который их почему-то должен уничтожить, тогда их приходят, всех пожинают, ну и эта песня хорошо начинается с Ну и вообще надо отметить, что сама концовка «Массакекта» это же, насколько первая такая действительно большая драма, которая выплесла в YouTube. То есть прямо э, в англоязычном интернете там десятки и сотни каналов поднялись по поводу критики этой концовки. Причем включая там серьезных литературы и киноведов, там и вот всех прочих ребят. Потому что до этого такого не было. Вот, я бы сказал, это было самое... Обидная концовка вплоть до концовки Игры престолов. Вот Игра престолов, наверное, его сделала. Но в другой момент тогда не было еще всей этой интернет-культуры. Да, дискуссионные все-таки это времена были довольно древние, по лишним временам. Но здесь лет назад, да, уже так не слабо. И в то время это было, по сути, первое, поэтому даже авторы не знали, как это реагировать. Они пообещали исправить. Исправление сделали не очень. Ну, да. Да, кому-то стало полегчало, кому-то не очень. Исправление тоже раскритиковали очень жестко, потому что самое-то главное сюжетный вопроса она не решала. Такая... Ну, давайте тогда расскажем вообще, в У -у чем давай. оказалась суть. То есть, да, вот этот весь лавкартовский ужас, к чему он свелся. К тому, что была древняя раса морских кальмаров который ты находишь в дополнении Левиафан 3 третьему э, эффекта И эта раса поняла, что этот искусственный интеллект, если его создать, он разовьется, ему не понадобятся органики, хотя вот здесь вот тоже довольно склонный а почему именно он так решит. Ну, в общем, они решили, что искусственный интеллект будет уничтожать органическую жизнь. И построили искусственный интеллект, который должен был решить эту проблему. В итоге жнецов решили, что для того, чтобы искусственный интеллект не уничтожил органическую жизнь, надо уничтожать искусственный интеллект должен уничтожать органическую жизнь. Вот это и есть диалектика. В смысле того, что когда какая-то раса доходит до того, что она создает искусственный интеллект, прилетают жнецы, уничтожают всех, кроме тех, кто еще не до конца не развился до, до какого-то приемлемого технологического уровня. И таким образом они типа как оставляют какую-то органическую жизнь, которая еще разовьется, а всех, кто мог создать такой искусственный интеллект, который бы всех убил, вырезают. И тут концепт, да, по-моему, не работает не только на уровне вот, здравого смысла, что называется, да? он не работает, самое главное, на уровне сюжета, на, на нарративном уровне. Потому что что мы видим на протяжении всей игры? Мы видим ситуации, конфликта, да, мы постоянно видим эту тему, конфликт да, искусственного интеллекта и живых существ, но этот конфликт разрешается. Да? Собственно, большая часть того нашего ну, вторжения в события, как ИРК, это разрешение такого mm -hmm. рода конфликтов. И мы видим, что вот раз решили конфликт, раз конфликт решили, раз решили, а потом вот сидят такие сверхразумы, говорят, нет, конфликт нельзя решить. Давайте всех уничтожать. Но при том, что даже в Третьем Бас эффекте, когда мы подходим к тому, что мы можем помирить кварианцев и гетов, да. в общем-то, есть такое решение, и мы буквально вот сейчас а, делаем это решение, буквально на глазах у этих самых жрецов, ну все, все, все, все равно все, все равно неправильно. Да, наверное, их логику сложно понять. Что, как логику кличковый, наверное, наверное, так же. Ну, кстати, раз вас упомянул про кварианцев и геттов. Я вот здесь хотел заметить: вот у меня мысль такая пришла, что вот если возможен коммунизм, то он возможен после концовки третьего мас-эффекта до если мы не уничтожим всех синтетиков, но об этом чуть позже. То есть кварианцы, которые жили 300 лет в флоте, в которых уже не было сильно товарно-денежных отношений, ну, потому что ты не будешь продавать. Корабль сельскохозяйственный не будет продавать кораблю промышленному продовольствие потому что если они перестанут есть, они все помрут. Вот. И они получают, собственно, синтетиков, которым тоже нафиг не нужны товарно-денежные отношения, но потому что они синтетики. И -то вполне можно построить нормальное коммунистическое общество. Ну, кстати, если мы исходим из того, что кварианцы это вообще-то немножко евреи, да, евреи опять придумали коммунизм. Ничего нового. Вот. Ну и давай тогда уже поговорили про коммунизм. Можно вернуться к концовке, к окончательному решению синтетического вопроса. И, собственно, про.. Что можно сказать про концовку? Надо же, собственно, проговорить, что там происходит. А, значит, а... светофор ну, происходит. происходит, да. Мы это повторим. А, как я уже сказал, можно вообще отказаться от выбора. Можно жнецов уничтожить. То есть весь вариант подходит к тому, что ты уничтожаешь жнецов, но уничтожаешь еще при этом всю остальную... Синтетическую жизнь и, насколько я так помню, возможно, и все остальную электронику. То есть просто откатываешься в... в кабель, ну, ладно, не в камерную, хоть в индустриализационную эру, откатываешь всю цивилизацию. А второй вариант – это вариант, когда наш неуловимый был прав, и жрецов можно контролировать. И третий вариант – это... Какая-то неведомая фигня, э, в смысле того, что ты добавляешь свой ДНК во, всех, во все существа галактики и таким образом получается синтез, и как бы э, эти, э, органики начинают понимать синтетика, синтетики органиков, мир, дружба, жвачка, утопия и э, процветание, я не знаю. Вот, и причем первоначально после этого светофора игра обрывалась, насколько я знаю, mm -hmm. и тебе ничего не больше не показывали и не рассказывали. То есть все. Что-то случилось, и потом, когда случился вот тот самый скандал, э, добавили объяснения, добавили потом э, рассказ, картинки, рассказывают про то, что случилось, э, какие последствия произошли. С галактикой после твоего выбора, и даже в одной из концовок, собственно, уничтожения mm -hmm. где добавили намек, что Шепард мог выжить mm -hmm. или могла. Я отмечу, что скандал, то еще до обновления был такой э, специфический, что э, возникла теория фанатов, да, известная теория индоктринации, да, да. да. причем она была настолько лучше концов она не она тоже была дурацкая, mm -hmm. да, но она была лучше того, что mm -hmm. нам предложили. И... Были серьезные дискуссии о том, что, а может быть, что вот сейчас вот это обновление оно она все введет, так и перепишет, да, оно ведет теорию индоктринации. Как будто мы так и задумывали. Ну, но, тем, нет. но нет. Ну, стоит сказать, что это за теория индоктринации. В общем-то, теория индоктринации гласила, что все, что мы видим, весь этот светофор, происходит в голове у Шепарда. И, собственно, тогда. Если это контроль, то ты подчиняешься жнецам, потому что ты их не можешь контролировать. Это в принципе невозможно. Если это уничтожение, то Шепард выходит из-под контроля. Но синтез там тоже какая-то фигня. Как-то это все объяснялось. Вот. И да. Ну после обновления. Да, все гадали. Будет ли это обновление. Может, это обновление и ведет теорию индоктринации, да. Не получилось. Не получилось. Вот. Так. Несмотря на то, что, да, вся эта концовка, все-таки, давай, может, э, вот как ты считаешь, какая из этих концовок была бы из этих сортов <сORTS> <сORTS> наиболее прогрессивная? Вот, вот, об, даже не оба, а все три хуже, на мой взгляд. <сORTS> <сORTS> Мне все, откровенно, не нравятся. На мой взгляд, самое главное, оно обесмысливает весь сюжет, оно обессмысливает все повествование. Это в любом случае... Это все настолько искусственно и не соответствует уровню, которому нас уже сами сценаристы приучили на протяжении трех частей Mass Effect, а, что, честно говоря, э очень за них просто становится стыдно. Как, понятно, почему плохая концовка произошла в «Игре престолов», потому что закончился Толмут, да? То есть они начали выдумывать, делали все по книжке, было классно, остались без книжки, значит, сочиняли очень плохо. Здесь же, казалось бы, те же люди, ну, за исключением Карпишина, да. Ну, вот это, возможно, и сыграло. Возможно, но в любом случае настолько позорно, плохо и не соответствует уровню действительно замечательной вот и вселенной, и замечательной истории, повествования в жанре научной фантастики, что просто становится за них немножко стыдно, да. Ну, то есть они превратили ружье Чехова в ружье Бондарчука. Да. Вот. Но я здесь все-таки рискну предположить, ну то есть немножко поанализировать концовки и у меня все-таки лично для меня есть момент, который вот я считаю наиболее прогрессивным из этого всего, но это понятно, что если мы решаем, чтобы такие все не хотим ничего не решать, был хотим и все, то это нас никуда не ведет, то есть уничтожение цивилизации нас никуда не ведет уничтожение, собственно, жнецов, но, как я уже сказал, уничтожение не только жнецов, но и нашего зарождающегося коммунизма на ранах и Визигетов и всей электроники всех э, масс просто откидывает цивилизацию там, в индустриальную эпоху, и, грубо говоря, мы получаем, э, если не уничтожить, то мы получаем Бархаммер, Тогда там еще император появится, начнет объединять эти колонии, вот. Собственно, синтез, синтез, который вообще-то полагался создателями по игровой механике как это там наилучшая концовка. Он, в общем, для меня тоже странная вещь, потому что, ну, окей, там все друг друга понимают, все друг друга любят, там синтетики, органики, но противоречие между трудовым и капиталом, мы же помним, что у нас капитализм, вот, противоречия между трудовым и капиталом синтез не решает. Ну, грубо говоря, мы просто из нормальных синтетиков, которые, наконец-таки, могли это противоречие решить, делаем их такими же, вот, обращаем их в тот же капитализм и откатываем и это назад. Поэтому я бы сказал, что наиболее прогрессивным является контроль, потому что наш шепот получает такое средство производства в виде жнецов, которое может установить мир во всем мире, во всей галактике, и, собственно, привести людей, к, ну и только людей, ну или если это за собой, только людей, какому-то лучшему будущему, то есть сдвинуть прогресс с мертвой точки, потому что получив такую... Ультимейт. Да, такую вундервафлю, но это уже к чему-то хотя бы приведет этот мир, который там 50 тысяч лет, ну ладно, стагнирует он там 10 тысяч лет, по-моему, у Асаи с туянцами. Вот, он сделает какой-то порыв. Поэтому я назвал контроль, Фашист этот, был прав, но он был не прав в целях. А в методах-то вполне. Окей. Okay. Ну, я думаю, все-таки стоит э, в завершение сказать, что да, несмотря на то, что концовка сильно испортила впечатление да, от трилогии, тем не менее, даже третья часть сама по себе без концовки весьма неплохая. Очень а вот в том, хорошая. когда они цитадель подавали, вот это вот дополнение с э, вечеринками. Там вообще все прекрасно. И вообще серия вообще хороша. Хорошо, Там. так что, ну, что можно сказать? Играйте в игры вдумчиво, не забывайте про культурную гегемонию и, конечно же, не забывайте про классовый анализ культурных артефактов. Ну, а у нас на сегодня и все. все. До новых встреч. Что-то так увлеклись во время съемки, что не только забыли поменять батарейки в диктофоне, но и оповестить вас о том, что ориентировочно 30 апреля мы будем проводить наше первое мероприятие на культурную и философскую тематику в Дискорде. Вход свободный. Больше информации будет опубликовано ближе к дате проведения. И до свидания еще раз.